Всем привет, ребят! С вами Панда. Сегодня я хотел порекомендовать канал Азата Валеева и Никиты Фафанова. Это именно те ребята, которые первые в Рунете запустили тему продажи физических товаров через одностраничники. То есть покупаем в Китае за 100 рублей и продаем у нас за 1000 рублей. Если хотите научиться также, то ссылка на экране и в описании, ребятушки, в описании. Ну что, ребят, у нас сегодня интересная передача. Интересная передача. Мы сегодня отправляемся на Украину, а потом отправимся в Россию. Итак, как вы видите, как вы видите, самые популярные видео на Украине в 2015 году. Я сначала настолько удивился, что даже закрыл эту страничку. Это Маша и Медведь, пещерный медведь, серия 48. 145 миллионов просмотров. Потом фиксики. Фиксики с официального канала Фиксиков и Смешарики. Все серии подряд. Если э, какую-то логику в все серии подряд я могу еще понять. То есть, ну, хотели люди на Украине посмотреть все серии мультика, да? Лунтик, мультик-лунтик. И хотели посмотреть, допустим, все серии Смешариков. То почему именно Фиксики-лифт? Почему Маша и Медведь-пещерный медведь? Не могу сказать. Вот, ну и дальше здесь уже тоже... Большое число, довольно много набравших. И, к сожалению, на Украине смотрят такого блогера, как Ей Да. Много, как вы видите, довольно политических таких вещей, да. Смотрим дальше. Популярнейшие музыкальные композиции на Украине это вот от Blackstara, М. Сидони и Натали. Действительно, везде она была. Действительно, Потап и Настя. Действительно, Тимати, я уж не знаю, они там действительно умеют продвигать, я думаю, что там большие бюджеты на клипы, и вот действительно Blackstar TV, в прошлом году, в 2015-м, мы много видели клипов, которые высоко поднялись, приятно, что здесь есть Океан Эльзы, культовая э -э, группа украинская, но в целом можно сделать вывод, что ребята, конечно, как и у нас в России, любят посмотреть всякое... Всякое непонятное, давайте мягко скажем, да, потому что здесь, конечно, музыка, ну, не самая достойная, мягко говоря. Собственно, примерно вот так, примерно вот так, примерно вот так. Это Украина, ребят, сейчас мы отправляемся в Россию. Вот, мы, наверное, больше ни в какую страну мы не отправимся, потому что зачем нам Индонезия, да. Украина, Россия, самые большие русскоговорящие страны, конечно, Украине говорят не только на русском языке, но... Просто у нас очень связан трафик наш, поэтому... Что? Что? Значит, у нас тоже сборник эпизодов Свинки Пеппы. Ну, Свинка Пеппа Мэм. Опять же, Ейвангай. Пчелки и Винни-Пух, но ну, это классика. Это вообще... но это видео очень такое было скандальное, да? Хотя я не считаю, что оно достойное. Просто большой скандал позволил даже на таком видео поднять много просмотров. Опять необъяснимых вещей снятых на камеру. Здесь, конечно, нужно поздравить э, канал Йо-Факт. Действительно, 12 миллионов просмотров. Действительно, на полной ерунде. Причем обратите внимание, что э, у канала не так много подписчиков. Да, несмотря на эти просмотры. Очень часто на людей, когда сваливаются большие просмотры, они не могут это потом как-то про, скажем так, проанализировать, понять, в чем секрет успеха. Хотя, смотрите, вот у него... 14 тысяч просмотров на роликах, ничего удивительного нет, как я и говорил. По большому счету не так много роликов, у него набрали много просмотров. Кстати, да, ребят, вот это наша теория, которую мы обсуждали недавно. Иногда работает, то есть иногда нужно делать не какую-то превьюшку с текстом, иногда нужно делать просто фотку. Это показывают каналы с топами сейчас довольно активно. Развлекательный центр «Волшебный мир», «Мистер Макс», не знаю, что это. А, это детский вот этот канал, там, «Мисс Кэти», «Мистер Макс», боже мой, почему я это знаю? Потому что у меня был клиент, с которым мы об этом говорили. Матвей, это просто бизнес. Успокойся, все нормально. Нет ничего страшного в том, что ты знаешь, что такое мистер Макс. Ну что, мистер Макс показывает отличные результаты. 26 миллионов на ролике, где дети просто отдыхают. Молодцы, молодцы. Капуки, дети и родители. Развивающие видео для детей. Маша, Ксюша и пластилин. 10 миллионов просмотров. Молодцы. Мое утро, Брайан Мэпс. Не знаю, что... А, это еще один блогер, который мне вообще не непонятен. 10 самых загадочных фотографий в истории, мастерская настроение. молодцы, действительно, 10 миллионов просмотров, действительно, на, в общем-то, ну, таком, скажем так, не, не далеко не самом уникальном контенте, да, на резких фотографий, молодцы, мастерская настроения, 730 тысяч подписчиков, прикольный результат, вот. Ну и, соответственно, Крым путь на родину, да, вот это вот, давайте, я, я, я не буду говорить свое мнение об этом фильме, я не буду даже про Крым ничего говорить, ну, понятно, что он был. То есть, я, что хотел бы обратить внимание, на тренд, да, то есть, тренд какой, каналы для детей, каналы, топы, ну, мультики, это немножко отдельно, мы с вами мультики делать не будем, понятное дело. Значит, Пчелки и пух это то, что хайпанул, ну, каналы для детей и контент для людей не, скажем так... Необремененных лишним интеллектом. Я бы вот так, если в целом. Не про всех это, да. Семейка весело отжигает пение от души. хайпанула, Как нужно продавать русские автомобили. Реклама Skype, кстати. Я считаю, что она была ну, действительно очень крутой. Вот, ну и что-то вот такое все. Ну, выступление на Евровидении, понятно, оно должно было много набрать, это как бы очевидно. Вот. Лада Седан. Ну, короче, вы сами видите, что происходит, вы сами понимаете, почему у каналов типа «Заработка в интернете» стоили, мало просмотров, потому что людям интересно немножко другое, людям интересны немножко другие видео, причем это не только в России, это и в мире тоже, вы видели, в сравнении, по крайней мере, с Украиной, какие ролики набирают больше всего просмотров. А говорит ли это о том, что мы должны делать э, такие же ролики, то есть можем ли мы делать какие-то видеоблоги, можем ли мы делать какие-то э, топы, многие из вас делают топы, я знаю, ну и можем ли мы делать детский контент. Все это мы можем делать, возможно, стоит это использовать, возможно, стоит заняться это в новом, этим в новом году. Мы будем заниматься немножко другим, у нас есть хитрый план, и мы придумали пару хороших тактик, одну из которых мы никогда еще не тестировали и я думаю, что мы по ней поработаем, посмотрим на результаты. Я думаю, что мы даже их покажем в ближайшее время. Такие дела, ребят. Мне кажется, мне, мне кажется что было интересно посмотреть, что вообще популярно на YouTube. Мне кажется, было интересно. Да, ребят, простите, белорус, белорусы, казахи, вас, к сожалению, YouTube, вот я не вижу, по крайней мере, вас здесь. Может быть, я что-то потерял, но похоже, что вы пока, наверное, слишком маленькие. То есть вы, конечно, классные, но я не YouTube, ребят. Я бы, конечно, Казахстан, как вы знаете, на первое место, Беларусь, все дела. Вот, спасибо за просмотр, удачи вам.